Вместе весело шагать по просторам, а по просторам, а по просторам.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 Релиза 14 а может быть 15 мая Но речь сегодня, ребятки, о нашем прохождении и выживании А поэтому не скупись, пожалуйста, на лайкосики Поддержи братишку Скретча, прожми свой царский лайк И я тебе буду очень благодарен К тому же буду выпускать специально для тебя взамен за твои лайки Все годные и крутые видосы по самым разным современным видеоиграм Таким как Сабнатика и не только Ну а мы, друзья, конечно же, начинаем! Так, ну что ж, в прошлой серии мы закончили на том, что мы продолжаем, ребятки, улучшать комфортные условия вокруг нашего персонажа, да, и тем самым мы сделали небольшую а, базу подводную, в которой мы сейчас только что а, были. Я решил, ребят, первую базу строить недалеко от посадочной капсулы, это хорошо тем, что на посадочной капсуле у нас на капсуле... капсуле... Как правильно, ребятки, капсули. да У нас имеется вот такая вот аптечка Изготовитель аптечек, да, которые тоже Которая тоже требует на себя ресурсов Мы просто постоянно отсюда их забираем И у нас всегда при себе а, имеется гора аптечек Да, мы точно здесь а, не помрем К тому же здесь также есть у нас изготовитель Но изготовитель я уже сделал на своей базе И есть у нас также радио По которому нам постоянно передают Интересные вещи Давай мы сейчас с тобой посмотрим Что же там, там сегодня-то передают Кого надо нам спасти Давай послушаем Говорит солнечный луч Так, Знаете, Аврора Мы родом из маленького трансгосударства На дальнем конце Андромеды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 Ничего-то завернул, однако. Мне пришлось неделю переваривать, что-то там сказал, да, нет худа без добра и, без, и добра без худа. Но у нас ситуация на самом деле патовая и мы ждем помощи, несомненно, как только прилетит наш солнечный луч. Луч, мы сбегаем туда, к месту посадочки и посмотрим, попытаемся а, улететь с этой планеты бодренькими, живыми и здоровыми. Я надеюсь, мы не сдохнем к этому времени, да, поэтому будем делать все для этого возможно-е. Так, что у нас тут в этом ящичке? Давай мы с тобой глянем. А, тут у меня провизия, все хорошо. А, питаемся мы, ребят, пока что рыбочкой, да, которая у нас плавает здесь в окрестностях. Я поставил ловушечку на нее и она теперь хорошо справляется. Ну и давай расскажу. Вот она, кстати, ловушечка стоит, да. Она вот таким образом справляется. Она, она, значит, ловит мне рыбку. Мне ничего... Мне, кроме того, как вот так вот подойти и вот так вот ее захавать. Ничего больше не нужно лишнего а, делать. Да, вот такую, ребятки, базу я наваял. А, небольшой, ребятки, концептуальный вариант я ее сделал. Такого вот плана удлинил с этой стороны. Это я делаю к тому, что вот здесь, скорее всего, где у нас поглубже, я сделаю потом специальный посадочный отсек, точнее, стыковочный. Как только, естественно, собирая на него ресурсиков. Ну, а пока пойдем с тобой сейчас мы, наверное, опять а, исследовать. Да, пойдем сейчас сначала поедим рыбешечки, да, перед Перед выходом в большое плавание надо бы, наверное, поесть, попить как следует. Как всегда, ребятки, основные принципы выживания никто не отменял. Хорошо бы было, бы, наверное, с собой в небольшое плавание взять также провизии, хотя бы какой-нибудь водичечки. Так, а у меня есть, интересно, антисептик. Я же вроде уже умею делать антисептик. Так, давай покушаем сейчас с тобой по-быстренькому. Отлично. Антисептик, пожалуйста, мне заверните. Есть же вроде, где-то был Нету здесь антисептика у меня. Я что, еще не научился готовить, что ли, нормальную водичку? Как так-то? Так, что мне надо для того, чтобы сделать антисептик? Пойдем мы посмотрим. Я сейчас покажу, что это такое. Нам нужны будут вот такие ракушечки, да, несколько штучек. Так, вот эти коралловые трубы, да-да-да, их можно добывать. Так, три штучки я возьму, мне пока что хватит. И что еще нужно для того, чтобы сделать антисептик? Нам нужны соли, друзья, да. Нам нужны элементарные соли, которые мы можем найти вот даже в тех зеленых водорослях. Пойдем поищем. А, да, наряду с тем, что мы сейчас будем исследовать и искать чертежи. Так, а у меня, кстати, энергия-то есть в моем устройстве сканирования. 85%! Замечательно! Пойдем сплаваем вот сюда вот к этим водорослям и поищем. Да-да-да, будем потихонечку осваивать новые биомы. Вообще-то уже надо скоро будет сплавать на Аврору и посмотреть, что у нас есть там интересного. Но пока что мы копошиться будем вблизи нее и готовиться, потому что путешествие на Аврору достаточно тоже ресурсоемкое занятие, и надо будет реально подготовиться. Так, мы пока пошаримся, посмотрим, что у нас здесь в коробочках. Здесь у нас ничего нет, а, тут у нас в зеленом биоме обитает куча сталкеров, к ним лучше прям впритык не соваться, а то они нас не неизрядно потрепают, они обожают просто трепать вот таких вот проходимцев, как я, да, и если я сейчас к ним подойду то мне придется, конечно же, не слабо. Так, ну что, ребят, продолжаем исследовать. Ох ты, сколько здесь яиц-то. Яйца пока мне не нужны. Так, пузыри мне -то тоже пока не нужны. Мы, ребят, здесь за солью. Соль это наш а, такой, знаете, второстепенный ресурс, ну, без которого тоже, ребят, будет а, сложновато выживать. Особенно на начальном этапе, когда мы не снабжены вообще ничем, то есть я имею в виду провизию, конечно же. У нас серьезной провизии нет, у нас постоянно обезвоживание наступает, наш персонаж постоянно от этого страдает. И вот сейчас мы здесь попутно постараемся найти эту сольку. Да, она у нас вокруг обычно этих биомов разбросана. Вот, я уже вижу, сейчас водички, водички немножко, воздух, точнее, немножко хапанем, вот из этого мозгового коралла. И пойдем. Вот, ребят, солька нам пригодится. Ну, по-моему, у меня где-то была там солька, да, уже у меня на моей базе. Просто я не стал шариться по сундукам, а решил, ребят, прогуляться. Гулять, ребятки, нам нужно в любом случае выплывать подальше от базы, искать новые фрагменты, иначе мы далеко, ребятки, с вами не уедем отсюда вообще. Будем Так и будем сидеть, ребят, на этом стартовом рифе до скончания времени. Так, где еще-то солька? Одно это мне маловато Но хотя уже достаточно будет Мне хотя бы еще две штучки найти я могу э, спокойно двигаться дальше по своим делам Так, используем глайдер Да, глайдер вообще штука обалденная Но быстро батарейка заканчивается Я обычно его использую, чтобы быстренько вернуться обратно так, Где вся соль-то, я не пойму Кварц вижу, а соль не вижу Вот, пожалуйста, кварц лежит Да, много каких ресурсов, а те, которых, ну, которых нужно, здесь я не вижу так, ну что, потихонечку переплываем в следующий биом. Так, это что у нас такое? Лазерный резак здесь лежит у нас. А я его не исследовал же еще? Нет, вроде бы. Нет, не исследовал, друзья. Отлично. Один из трех частей я нашел. Да, лазерный резак по-любому надо будет сделать. Это основная штука, с помощью которой можно будет а, открывать а, запертые двери, да. Есть такие двери, которые с помощью резака только можно открыть. И вот как раз-таки на той самой Авроре, куда мы с тобой поедем, да, Следующим, как говорится, нашим пунктом будет Аврора, это большой корабль, я уже тебе его показывал, который бомбанул в первой серии или во второй, помнишь? Нет, да, был такое дело, если не помню, то посмотри, пожалуйста, в плейлисте по Сабнатике, у меня все дело, и имеется все, как говорится, специально а, для тебя Так, ну что ж, плывем дальше, а, вот там вот обломочки, надо бы их обшарить, что-то и как-то я глубже а, начинаю погружаться, и причем даже не замечаю, насколько все-таки глубоко можно здесь заплыть а это, ребятки, очень критичный момент. Главное это следить за нашим а, кислородом. Так, что у нас здесь есть? Я бы что ли не знаю какие-нибудь сигналочки оставлял, что я здесь был, а то сейчас вот непонятно был я в этом месте или не был. Но судя по тому, что там у нас, а, там у нас, смотрите, бомбят эти чуваки, чувачки, эти красные рыбки, Камика, завали отсюда, хорош, уже жужжать за моей спиной, не люблю вас. Да, судя по тому, что они сейчас здесь, я, наверное, здесь еще и не был даже. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас здесь в этих ящичках. Сера. Ну, сера нужна, ребят, только для ремонтного инструмента. У меня он уже имеется, этот ремонтный инструмент. И пока что я не нуждаюсь в этом ресурсе абсолютно ни капельки. А вот другие вот компоненты мне пригодятся. Морской глайдер у меня уже имеется. Повторно разбираем. Так, ладно, плывем дальше тогда. Сейчас попробуем найти что-нибудь более существенное. Да, вот в этом биоме уже достаточно опасно, ребятки. Глубина, вы посмотрите, какая. 89-90 метров. И это очень плохо тем, что мы не можем не успеть выплыть наверх. Так, что у нас тут имеется? Биореактор. Офигеть! Вот это я понимаю, эта штуковина нам, нам пригодится, да-да-да. Еще один биореактор, мы так, ребятки, сейчас соберем биореактор, я так понимаю, есть такое дело. Так, давай-ка мы быстренько... Да-да-да, да, да, Отличненько, ребят, только что мы с вами нашли биореактор, а вот там вот еще какая-то часть у нас лежит от чего-то, блин, ну тут глубоко. Реально, вот в этом биоме уже достаточно глубоковато, я бы сказал. Так, у нас, кстати, в прошлый раз была напоминалочка о том, что... Так, так, так, о том, что у нас была затеряна капсула. Так, чертежи, это понятно. А, передовые теории, набор для выживания, ге геологические данные. Где-то у нас, ребят, была подсказочка, из которой мы можем... Выжившие Авроры, да, вот она называется. А, капсула номер 3, капсула 17. Так, зацепки. И вот здесь вот источник сигнала спасательной капсулы номер 6. В этом, вот, ребят, биоме имеется где-то капсула, которую мы, может быть, сейчас постараемся найти. Вот там вот вроде бы обломки лежат. Да, здесь у нас зона обломков. Давай постараемся пошаримся здесь как следует. Но здесь глубоковато. Здесь нужно быть осторожным, иначе мы просто-напросто рискуем потонуть. Комната сканирования? Ничего себе! Это хорошая, ребятки, предпосылка. О, уже? Комната сканирования у нас уже есть? Да офигеть просто! Все! Сейчас в ближайшем времени постараемся мы ее реализовать. Ничего себе! А у нас выживание-то неплохо так начинает развиваться, я смотрю. Уже комнатку мы можем а, слепить. Этим, наверное, я и займусь в ближайшее время. Так, утилизатор ядерных отходов нашел. Тоже, кстати, штучка интересная, но малополезная, я так понимаю. Если у тебя нет ядерного реактора, ее, наверное, можно либо как контейнер использовать, либо как мусорку тоже дополнительную, так, ну ладно, поживем увидим, ищем, ребят, шестую капсулу она где-то в таком биоме у нас а, погрязла, так, вот здесь вот нужно быть внимательным, в этих водорослях можно найти много интересного так, но ну здесь я вижу, что уже я все собрал и ничего здесь интересного у нас-то а, и нет, мне интересно другое, где можно взять шестую капсулу да, как же ее определить-то так, так, так. Ну и при этом не подохнуть, потому что постоянно заканчивается кислород, друзья. Очень-очень быстро он у нас а, убывает. Так, продолжаем вот, исследовать новый а, биом. О, вот там вот похоже капсула, и она похожа именно на ту, которая нам а, нужна. 100 метров. Ой-ой-ой, осторожно. Надо быть очень осторожными, друзья. Резачок, резачок, срочно! Ой-ой-ой, за задницу кусает рыба мелкая! Так, два фрагмента от лазерного резака я уже собрал. Где здесь у нас эти самые грибы-то? Нету, друзья, здесь грибов, которые, точнее мозговых кораллов, которые у нас воздух производит. Поэтому придется подниматься на поверхность. Блин, энергия в глайдере заканчивается. Я взял с собой батареечки дополнительные. Ну-ка давай глянем. Надо быть осторожным. Так, батарейки у нас нулевые. Блин, не помешало бы мне найти зарядное устройство. Давай мы тогда из ремонтного инструмента достанем сейчас батареечку. Все-таки нам сейчас в глайдере она важнее гораздо. Подожди. Ага, достаем, да, батареечку отсюда. И в глайдер запихиваем нормальную стопроцентную батарейку. Иначе мы на глубине где-нибудь там и останемся. Так, плывем. Вот эти обломки я еще не исследовал. Мне кажется, здесь много можно найти чего интересного. Ага, вижу, ребятки, тут фрагменты от мотылька валяются. Это мы очень удачно попали. Если получится сделать мотылек за эту серию, то, можно сказать, мы уже практически готовы к исследованиям Авроры. Так, два из трех кусков собрано. Еще осталось найти один. Так, здесь у нас что-нибудь есть. Здесь у нас ничего нельзя исследовать. Так, в этом ящичке тоже вижу, что ничего нельзя исследовать. Исследовать. Давай проплывем вот сюда, вот так. Тут у нас что за обломки? Это у нас биореактор. Биореактор мы уже исследовали, поэтому забираем просто-напросто с него а, титанчик. Неплохо так мы по ресурсам поднимаем, я смотрю. Так, может где-нибудь еще есть фрагмент мотылька? Дайте-ка мне его поюзать. Так, здесь что у нас такое? Тут без фонарика не обойтись. Ну, здесь просто проход. Так, ладно, ребят, продолжаем исследовать. Да, нам сейчас очень важно исследовать все, что попадется на нашем пути. Да, в частности, и этот стол тоже можно, да. Взять на заметочку Да-да-да, мы сделаем потом Столик у себя на базе какой-нибудь аккуратненький Так, здесь мы исследовали Вот новичка. тут я что-то еще видел, мотылек, ребятки Мы, похоже, сейчас уже сможем делать мотылька Да, офигеть Я не знал, что так рано соберу его Ну, важно, ребятки, в игре это Знать, где искать такие вещи 22 секунды, друзья, не забываем Мы на 100 метровой глубине за 20 секунд С глайдером, в принципе, реально всплыть Даже, смотрите, за 10 секунд Реально всплыть да-да-да, при желании, потому что у нас по окончании запаса воздуха есть еще какой-то небольшой запас, который нам не дает подохнуть. Так, давай еще раз опустимся, я тут видел капсулу, вот та капсула похожа на капсулу номер э, 6, но мне хочется исследовать здесь все по максимуму. Ну, я думаю, максимум мы уже отсюда взяли, я тут, считаю мотылька взял. 100 метров, ага, понял, понял, понял, давай ниже не будем с тобой опускаться тогда, будем держаться на уровне. А капсулу, как я это исследую... Там же тоже больше 100 метров. Придется рисковать. Вот там, ребят, тоже интересный очень биом. Вот здесь вот, да, именно. И мы можем по, по координатам этой капсулы потом а, высматривать. Так, давай, зайдем сюда. И быстренько возьмем, что нам надо. Вот эту, ребятки, штучку забираем. Мы, КПК. И сейчас зачитаем. Так, иди-ка отсюда, рыбка. Еще и рыбку давайте отсканируем. Тут две их. Вы, вы вообще откуда взялись, а, кусаки? Смотри, что творится, а? Так, все, это я отсканировал. Но они, блин, зараза, кусаются больно. Отстань от меня, отвянь! Хорош меня кусать за задницу, блин, врасплох меня застали, друзья. Врасплох. О, а это что такое? Свинец, откуда-то здесь лежит. Откуда он здесь взялся? А если вот это вот починить можно, нет вообще? Вообще-то такие панельки у нас чинятся обычно. Ладно, не будем больше здесь мудрить. Иначе мы задохнемся. У нас 100 метров, ребят. У нас кислород повышенно расходуется. Мы иначе кони двинем здесь. Так, это что у нас тут такое? Похоже, я где-то это видел. Да, блин, уже моделька целого собрали, даже еще, ребят, запасные части валяются. Все, теперь мы сделаем этого парня. Ай-яй-яй-яй-яй, все, ребят, идем на базу. У меня расход очень серьезный. А, да, необходимо выдвигаться в сторону базы. Блин, было бы в идеале круто, если бы я нашел еще заряжающее устройство. У меня очень много батареи копится, которые, которые уже, как говорится, на нуле. И кроме как с помощью зарядного устройства их никак не зарядить. Но можно еще зарядку найти. А, резак. Кстати, ребят, резак. Я бы, наверное, еще порыскал и, возможно, бы было здесь резачок. А, кстати, сейчас у меня появились координаты капсулы. Капсула 3. А это у нас была, ребятки, шестая капсула. И как раз вот возле этой шестой капсулы у нас и есть эти самые затонувшие пещеры глубоководные, в которых можно тоже много чего интересного найти, но мы пока что этим заморачиваться не ставим. Так, ну что, поплыли на нашу базу. Блин, хотелось бы, конечно, еще найти инструмент резачочек, но сейчас в темноте мы, собственно говоря, ничего не сделаем. Завтра с утречка попробуем еще одну вылазку совершить. И, возможно, завтра мы найдем этот а, резочочек. Так, где мы были вообще, если по карте смотреть? Мы сейчас были на северо-востоке, да? Северо-восток у нас по конкурсу показывается от нашей точки, да? Вот наша точка, да? И вот мы были на северо-востоке. Или, а, даже на север, если поплыть, то мы приплывем куда нужно. Короче, ребят, от нашей капсулы нужно плыть на север. Чтобы доплыть к тому месту, где мы сейчас только что были. Ну что, плывем на базу, ребят. Не видно ни хрена. Да, мир сабнатики ночью красив по-своему. Вы только посмотрите, ребят, на эту красоту. Ай, да красотень-то какая. Особенно, ребята, это хорошо... Когда вы находитесь вот на этом, на стартовом рифе, можно понаблюдать за красотами, вас здесь никто не схавает. Другое же дело, когда вы, к примеру, на 500 метрах этой красотой любуетесь, ничего, поверьте, там красивого вы не найдете. Я уже как-то раз пробовал, да, на стримах исследовал, ночью красоты сабнатики, меня постоянно кусал за задницу какой-нибудь а, мутный, злой, огромный червь. И топил мой транспорт просто-напросто без разрешения. -то. Такое тоже, ребят, бывает. Так, ловушечка работает. Отличненько. Давай немножко возьмем рыбешечки, которые здесь она для нас поймала. А, вот этих вот глазастиков мы, наверное, сейчас, как обычно, засолим. У меня где-то была солька. Я помню, что я добывал ее гораздо больше специально, чтобы солить вот этих вот... Существенно. Ну, ничего себе она много наловила. Я думал, тут уже рыбы давно нет. А вы посмотрите, сколько она наловила. Это что за мелочь такая пузатая? Какая вообще мелкая рыбешка. Такую только в аквариум пихать. Так, давай еще пузыря возьмем одного. Иди сюда, маленький. Иди сюда, паразит ты такой. Где он? Вот он, ребят, пузырек. Забираем. Все, идем на базу. Сейчас мы себе немножко приготовим покушать. Да-да-да, а то мы сейчас опять оголожали, да, у нас опять, в, в, у нас жажда просто-напросто разрывает наш организм на части. Вот, антисептик, друзья, это то, что нам нужно. Делаем небольшие запасики. Для чего мы эти запасики делаем? Для, да, для конечно же, для дальнейшего исследования этих самых бесконечных глубин этого океана. Да-да-да, антисептик позволит нам делать бутылочки немножечко побольше емкостью. Ну и давай немножко себе приготовим рыбы. Так, давай с тобой подытожим немножко результаты нашей с тобой вылазки последней. Что мы собрали? Мы можем теперь делать биореактор, но этот, этого парня мы сможем поставить только в многоцелевую комнату. А в, в существующее помещение вот в эти вот нам поместить не получится этого значит, монстра, поэтому ждем, когда у нас появится многоцелевая комнатка. Так, ну а в остальном мы еще кое-что здесь изучили сегодня мне дали понять, что мы теперь можем скрафтить а, мотылька, да, а переносной сборщик транспорта у меня пока что отсутствует, так, титановые слитки мне потребуются, да, смазка и энерго ячейка, давай мы с тобой глянем, что у меня из этого имеется, смазку я уже нашел, титановый слиток у меня где-то может быть даже и завалялся, нет, Давай-ка мы с тобой сейчас посмотрим. Здесь у нас что такое? Так, здесь у нас медяшечка. Немножко отгрузим сюда медяшечки. Так, здесь у нас что в этом шкафчике? Тут у нас серебро. А серебро у меня только в количестве одной штучки. Маловато, друзья, очень. Ой... А, нет, все, есть две штучки. Просто замечательно. Так, давай мы с тобой, знаешь, как сделаем? Вот в этот ящичек будем, значит, складировать какие-нибудь компоненты. Например, компоненты, компоненты. То есть какие-то предметы, которые были скомпонованы Например, это пускай будут батарейки те же самые да, Мы их сюда уже можем спокойненько загрузить Далее, ребятки, смотрите, что мы будем сейчас делать дальше Давай посмотрим, что нам еще необходимо для переносного сборщика транспорта Титановые слитки делаются, я думаю, достаточно просто Так, титана у меня недостаточно Давай возьмем еще немножечко и теперь посмотрим, да, есть такое дело, титановый слиток мы можем с тобой уже сделать, но нам нужно, по-моему, несколько их для крафта мотылька этих самых титановых слитков, хотя не, нет, на мотылек мы потом еще насобираем, да, пока я еще не знаю сколько, нам сейчас главное сделать это переносной сборщик а, транспорта, на который требуется один титановый такой слиток и энергоячейка, если мне не изменяет память, она где-то вот здесь, две батареечки, о, да как раз у меня, считай, батарейки есть уже использованные, две батареечки берем и силиконовая резина, так у меня вообще, ребят, все компоненты есть, да, вот сюда, по-моему, нет, подожди, или где у меня? Нет, подожди, вот в этом, по-моему, ящике. Да, подожди ты, что ж все перепутал. Так, компоненты здесь же были. А, это что за ящик? Во! Две силиконовые резины. Ну все, я думаю, сейчас мы сделаем этот самый... А, так, энергоячейку для начала нужно слепить. Да-да-да, вот она у нас. И как раз таки... Да, энергоячейка сразу же пойдет у нас в мотыля. И делаем переносной сборщик транспорта. Отличненько, ребятки. Первая серьезная построечка. Да, с момента моего появления на этой планете уже, как говорится, заказана и уже скоро будет создана. Замечательно, ребятки. Изготовитель мы сделали. Я просто уже хочу путешествовать на мотыльке. Разверните сборщик транспорта. Мне показывает игра, подсказывает. Давай-ка мы здесь вот развернем, вот, чтобы поглубже немножко было, не совсем на наотмели. Вот сюда мы сейчас его и а, поставим. Так, вот он, ребят, сборщик наш. Отличненько. А ну-ка, давай разворачивайся по бамс. Вот таким вот способом наш сборщик готов к использованию. Давай же на него залезем. И посмотрим, какие веселые дроны, смотри, летают. Вот эти, кстати, парни, они как раз-таки строят именно проекцию нашего транспорта. Так, ну давай посмотрим, что у нас есть на построечку. А у нас уже, ребятки, есть мотылек, на которого потребуется также титановый слиток, смазка, стекло. В принципе, все то, что мы уже умеем с тобой изготавливать. Пойдем посмотрим, получится ли у нас сейчас все это дело собрать. Я думаю, что, э, да, в конце концов, можно в округе поплавать, будет посмотреть, поискать какие-нибудь э, запасные части. Так, давай, ребят, э, уже будем делать мотыля, потому что с мотылем будет гораздо э, интереснее. Смазочка имеется, стекло имеется у нас, осталось только титана немножко под, э, подобрать, да. То есть у нас 2 есть, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Блин, неужели весь титан уйдет на это все дело? Ну-ка, давай посмотрим. Так, титановый слиток готовится, отлично. Да-да-да, одного достаточно будет. Ну и давай смотрим дальше. Если что, можно чертежи все посмотреть вот здесь, в этой вот вкладочке. Вот он, мотылечек. Так, титановый слиток. Одна энергочейка только осталась. Все, энергоячейка крафтится из батареек. Вот она у меня тут завалялась. она практически уже никуда не нужна. И нужно еще сделать парочку. Так, как там у нас батарейки-то крафтятся? Ага, нужна медная руда в количестве одной штуки. И нужны, по-моему, кислотные грибы, если мне не изменяет память. Да, вот он. Вот он. Сколько нам? Нужна, по-моему, парочка даже кислотных грибов для того, чтобы скрафтить одну батареечку. Да, мне нужно две батареечки. Я, наверное, возьму какую-нибудь а, сейчас а, использованную батарейку, не новую. Так, вот, ребят, батарейка готова. Кислотный гриб, да, две штучки и медная руда. Есть такое дело. Батарейки у нас делаются заряженными, поэтому сразу же советую, как только вы делаете для какого-то крафта, используйте максимально ненужные батареечки, точнее, уже прожженные, использованные. Вот, например, у меня... Ага! Нет, батарейка мне пригодится. Куда, как вы думаете? А вот сюда она мне пригодится, конечно же. Заменить источник питания. Конечно, заменить, потому что здесь-то вообще он отсутствует. Так, ставим новую батарейку. И у меня так и остается одна. Так, ну что, давайте еще делать батареечки будем. Да, еще два кислотных гриба мне понадобится. Заодно, ох, как хорошо, как хорошо они здесь растут у меня. Просто великолепное расположение базы, да, у меня стартовая. Есть все необходимые ресурсики. Делаем еще одну батареечку, да, все-таки. Да-да-да, проверяем свое снаряжение. И теперь можно заменить из фонарика, из глайдера или из строительного инструмента. Давай в строитель мы запихнем нормальную, а сейчас... А которая у нас, значит, просевшая, используем на а, крафт вот этой вот энергоячейки. Все, ребятки, все компоненты для крафта а, мотылька у нас имеются. Ну что ж, пойдем крафтить ботылек, что я могу тебе сказать? Эх, мотылек, куда ж тебя занесло? Не залетай ты далеко, а лети ты высоко. Что-то я как-то странно пою. Ну ладно, пойдемте, ребятки, уже осуществим нашу с вами сегодняшнюю задуманную цель. Пора, ребятки, сделать уже этого парня. Мне на нем будет гораздо проще. Да и погружаться можно на нем гораздо а, глубже. Вот он, ребятки, наш первый мотыль. И безопасным транспортным средством. Вот он, друзья, вот он. Но помните, снимок экран. Так, это мы, ребята, засняли специально, чтобы понимать. Вот он, ребятки, наш мотылечек. Мотылечек. Вот это, ребят, мой любимый транспорт. Если честно, обожаю вообще этого парня. Ну давайте, ребят, прокатимся уже. Вот оно. Он хорош тем, что в нем можно всегда подзарядиться кислородом. Так, отличненько. Теперь можно исследовать гораздо более глобально этот... Мир поплыли, сплаваем уже куда-нибудь. А поплывем мы, конечно же, на исследование новых вот этих вот открытых наших с тобой земель. Куда-нибудь в сторону севера, да, будем сейчас курс держать. Так, ладно, у меня инвентарь практически пустой. А почему именно в сторону севера? Да потому что там у нас много чего интересного можно будет найти. Кстати, вот на те обломки надо помечать, что я в них был уже, да, иначе придется каждый раз к ним подлетать и смотреть. Блин, вообще, смотрите, ребятки, кайфуем просто. 85 метров не страшно вообще. Даже 100, 200 метров у нас, ребят, максимальная погружаемая э, глубина, да. То есть не страшно здесь плавать теперь. Теперь мы сможем спокойно с тобой э, искать, где у нас здесь заныкался наш с тобой резачок. Да, мне нужен резак, это следующее, э, что необходимо будет сделать перед походом на аврору ну и также надо будет для этого сам для этого резака у ее поломал немножко да не забывай что у тебя мотылек твой не бессмертно так что тут что-то тут ох ты же ел и нашел нашел да Да я понимаю понимаю скоро надо будет на аврору сплавать и отключить уже да есть такое дело ребятки но для резака отлично Просто великолепно. Для резака, ребятки, есть одна отличительная особенность. Для его крафта нужны будут алмазы в количестве двух штучек. елы палы это же целых две штучки. Поэтому нужно пошариться здесь в окрестностях и поискать. Вот на склонах вот этих вот скал, я знаю, что есть такие образования, в которых вполне... А, блин, подожди-ка. Алмазы у нас, да, в определенных только образованиях могут быть. Да, здесь-то я, наверное, вряд ли найду. И это очень прискорбно, на самом деле. Нужно будет плыть куда-то гораздо дальше. Так, это что такое у нас? Это у нас яйцо. Ну, нужно будет, ребят, сплавать реально подальше. 140 метров. Это что такое? Это что за запчасть? Давай-ка посмотрим. Это у нас от чего? Стыковочная шахта. Вот стыковочная шахта бы мне тоже не помешала. Да-да-да. Но мы только один чертеж от нее нашли. Да, если мы поплавим здесь в окрестностях, мы найдем все эти части. Не сомневайтесь, друзья. Главное это терпение. Так. Здесь у нас ничего особенного, уже в новый, ребятки, биом мы переплываем потихонечку. Но я думаю, нам рановато, потому что тот биом будет точно поглубже, чем а, вот эти вот, м, которые мы исследовали до этого. Акула, а я уже ее исследовал, нет? Это вот, ребятки, первый хищник, это песчаная акула, она сейчас что-то затупает, она сейчас тупит и пытается меня цапнуть. Не получится у тебя это сделать. Иди отсюда, я тебя, кстати, не досканил. Да что ж такое, смотри, что делает, а? Никак не угомониться. Я тебя еще не досканировал. Она почувствовала неладное. Она поняла, что ее сканируют. А ну-ка иди сюда. Я еще не закончил. Сто процентов есть такое дело. Так, это тоже, кстати, я удачно сейчас нашел. Давайте посмотрим. Открыть капсулу. Надо было сначала ее... Ой-ой-ой-ой-ой, кто-то стреляет мне. Так, что у нас? Гелеобразный мешочек сразу же мне попался. Интересно. Интересно. Давай посмотрим. Какой еще чертеж у нас синтезирован. Что мы нашли в этой капсуле? Миниатюрная Аврора. Офигеть просто... Что можно найти иногда в этих самых капсулах? Так, и чертеж. Какой же чертеж у нас? А, аэрогель мы сейчас точно... Рецепт аэрогеля мы узнали. Но мне-то, ребятки, лучше, конечно же, найти сейчас алмазики. Да-да-да, надеюсь, мне не попадутся сегодня. Для этого ищем специальные образования. Я еще вроде бы таких ни разу не находил. Но они тут есть недалеко. Где-то надо просто поплавать, просто поизучать. Так, здесь у нас что такое? Здесь у нас свинец. Отличненько. Давайте еще, ребят, поплаваем. Я думаю, что мы в ближайшем времени эти образования и найдем. И это что такое у нас? Тоже стыковочная шахта. Да вы что, серьезно что ли? Я таким образом уже стыковочную шахту сейчас могу сделать для своего мотыля. Классно, друзья. Классно, классно. Очень даже вовремя. Так, поплаваем. В этом регионе Не понял. По большей части состоит из растительных форм жизни. Так. Получаю слабый сигнал транспорта альтеры. Слабый сигнал транспорта получает она. Где-то здесь какой-то транспорт должен быть, я так понимаю, да? Где-то мы сейчас найдем раньше времени что-то такое, чего бы мы не нашли. Так, давайте, ребят, поплаваем, все-таки посмотрим. Я предпочитаю сейчас а, исследовать склоны а, для того, чтобы найти, попытаться здесь определенные образования, в которых мы можем найти те самые алмазы, которые потребуются нам для крафта резака. Надеюсь, доступно, объясняю. О, ну если уж тут литий, смотрите, есть... Я понял, понял. Кислорода У, кислорода. У меня мотылек есть теперь, мне не страшно. Если, ребят, я здесь нашел литий, значит здесь недалеко где-то есть и ал алмазные вот эти вот штуковины. Вот еще, пожалуйста, литий, кстати. Литий очень такой при прикольный ресурс. Его можно использовать для укрепления своей базы. Да-да-да, очень полезная штуковина. Так, вот здесь я не вижу пока что. 147 метров. О, еще что-то, смотри, полезное нашел. Мы таким образом сейчас скоро все чертежи соберем. Это же корпус циклопа. Охренеть. Корпус циклопа, ребятки, уже начинаю потихонечку циклопа открывать. Замечательно. Правда, темно стало уже, но ничего страшного. Темноту мы, как говорится, темноты мы не боимся. А вот здесь поплавать стоит. Я все-таки надеюсь на то... Ой -ой, ой ой ой смотрите, там, надеюсь, эти штуки не опасны. Они а хрена, это просто миролюбивые создания... Вот, ребятки, вот, вот оно чё! Вот оно, наконец-то! Вот эти, ребят образования мне нужны. Они даже у меня еще не исследованы. Это куски сланца, в которых, из которых и может дропаться, могут дропаться алмазики. Так, здесь мне не повезло. А вот здесь... О, это у нас литий тоже был. Так, значит, здесь еще нужно порыскать, как следует посмотреть. Да-да-да, здесь определенно можно будет сейчас это все дело и найти. Мне, ребят, для резака очень важно это все дело найти. Хотя бы парочку алмазов мне будет достаточно. Достаточно. Не обязательно за алмазами плавать там, я не знаю, на остров Тихо. Какие-то странные звуки. Это у нас скаты такие звуки издают? Или, я не знаю, или еще кто-то здесь посерьезнее подплывает? Я надеюсь, что вот эти вот э -э -э, скатики такие звуки у нас издают. Так, поплыли дальше. Мне важно сейчас найти еще образование. Мотылек у нас пока что заряжен по максимуму. Вот там, по-моему, я вижу. Да, вот. Вот одно образование нашел. Тут, по-моему, как кроме этого еще. Смотрите, сколько всего интересного. Наш просто. Нашу просто Аврору разодрало на части куски разметала. Вот он! Нашел, друзья! Вами материалы находятся в собственности корпорации Серьезно? Вы будете обязаны возместить их полную рыночную стоимость? Ваш текущий счет на оплату 3 миллиона кредитов. 3 миллиона кредитов. Откуда я возьму такие деньги вообще? И вообще, возможно, я даже отсюда не вы нет, не, не выберусь с этой планеты. Какие могут быть долги? Я вообще не понимаю. Все собственность, друзья, все собственность. Вы только слышали, какая наглость, а, со стороны этой альтеры. Два, ребятки, все, два нашел. Все, не будем, ребят, сейчас задерживаться слишком надолго. Было бы хорошо, если бы я еще нашел какой-нибудь, например, э, какого-нибудь серебра чуть-чуть. Так, это у нас, значит, свинец был. И это у нас тоже... Свинец, Давайте я сейчас еще поплаваю, потому что серебро нам нужно будет для изготовления микросхем. 100 метров. Да, я понял, понял. Я понял, мне не страшно. У меня есть мотылек, лишь бы его никто не уволок. как Типа какого-нибудь злостного жнеца Левиафана, который прячется в этой бескрайней темноте. Ой-ой-ой, поплыли, поплыли, поплыли. Скорее у меня воздух заканчивается. Дышать уже не могу. Так, ладно, заплываем, садимся и отправляемся. Так, серебро у меня есть. Давай-ка посмотрим. Серебро у меня. О, так у меня много уже серебра. Пока искал, нашел <соценно> нашел даже больше, чем планировал. Все, плывем, ребятки, обратно на базу. Сейчас будем стараться сделать. Так, тут у меня ничего не такого, а, такого интересного нет на дне. Вроде бы нет ничего. Смотри, солей-то, солей-то, сколько, а! Огурцы солить будем. Здесь что у нас в кустах интересного? Нет, ну ты посмотри, сколько солей у нас, а. Реально, блин, хоть засолить. Тут все можно будет сейчас. Да, соль, ребят, нужна нам для нашего дальнейшего выживания. Я все-таки планирую накопить а, много провизии для того, чтобы можно было спокойно выдвигаться на исследование Авроры. Ну исследовать будем в ближайшее время, конечно же, мы большой кораблик, который подбили. Да-да-да. Какие-то странные звуки эти скаты издают. Блин, я так спать не буду после услышанного. Реально какие-то странные. Давай мы отсканируем этого парня. А то, что он тут просто так летает? А ну, иди сюда. Медуза скат, друзья, про него можно будет почитать. Тоже, ребят, боится, когда его сканируют, но старается удрать. Вот, отлично. Местные формы жизни. Но это дружелюбные, я знаю, они ничего не сделают. Блин, главное не терять... Вот он, наш мотылек. Главное не терять мотылька из виду. Поплыли. А все, к нашей базе, друзья. Плывем теперь точно к нашей а, базе. Делаем резачок, а потом уже будем планировать, конечно же, мы... На Аврору курсик мы проложим и поедем ее как следует изучать Не отпускают меня ресурсы Очень, ребятки, я обожаю это дело Фармить, фармить, фармить в процессе нашего с вами исследования ресурса. А ресурсов здесь, как вы видите, хренища просто и больше Тут, возможно, даже мне получится и циклопа да, наковырять в этих самых зарослях Вот, смотрите, какая-то штукенция Плохо, что не батарейная зарядка, но это тоже подойдет. Фрагмент какой-то... А, с помощью этой штуки можно но... энергию передавать Добро на расстояние. Пожаловать на борт, Добро пожаловать. Да Здрасте, здрасте, да. Я отсюда как бы и не уходил. Уже прям по мне соскучились. Так, ну что, ребят, ладно, все, плывем теперь точно на нашу базу. Иначе я здесь буду так до скончания веков шастать и пытаться собрать все и сразу. Все, ребят, на базу. Ну что ж, вот мы и добрались до нашей базы. Да, вот этот, ребят, ход, который я делаю сюда, я здесь как раз таки, видите, планирую сделать стыковочную шахту, где-то вот здесь вот пониже немножечко, да, чтобы мы смогли спокойно вот на нашем мотеле подплывать сюда, да, стыковаться и все у нас было бы хорошее. Шоу, Вот здесь просто не очень удобно, да, здесь вообще слишком мелко. С шахту можно было и здесь вот на этом уровне сделать, но это, согласитесь, это совсем слишком мелко, это неинтересно. С Сабнатика у нас игра про глубину, поэтому хочется, чтобы база была где-нибудь вообще поглубже, в самой пучине, вообще в самой бездне. Лучше всего на 500 метрах, а то и даже а, больше. Так, ну что, ребятки, нормально мы сегодня сплавали, да. Давайте сейчас сделаем все-таки тот самый а, а предмет, который мы сегодня уже, на котором мы сейчас только что насобирали релизу. Ресурсов. Да, давай, я сейчас, кстати, покажу, как это делать все дело. Чертеж резака мы собрали, а вместе с этим мы также собрали и ресурсы, необходимые для резака. Вот он, ребят, у нас открылся. Пещеная, пещерная сера нужна будет, батареечка, алмазы есть, титан у нас а, имеется. Давай мы сейчас разгрузим сразу же лишнее, да, вот сюда вот в шкафчик. Что-то у нас как-то мало. В основном драгметаллов мы набрали тут с тобой целую кучу. Неплохо было бы подписать наши с тобой шкафчики для того, чтобы разбираться было бы по интересней. Так, здесь у нас драгметаллы. Ну, наверное, алмазы это тоже драгметаллы, но я их выкладывать сейчас не стану. Да, они нам пригодятся. Кстати, ребят, гелеобразный мешочек, то, что я нашел, это вообще просто топ. Если я найду грядки, у меня этих мешочков будет целая куча, а они нам тоже пригодятся. Так, куда же нам антисептик-то выкинуть? Давай вот сюда вот запи запихнем его. Так, мне там какой-то сигнал поступает, но сейчас уже пока что не до него. Пока ведем разгрузочку. Так, так, так. Ну что, давайте, ребят, сейчас сделаем то, что мы хотели сделать. Где же у меня пещерная сера-то еще? О, так у меня есть! У меня пещерная сера даже осталась. Да, внимательно, ребят, надо смотреть свои закрома. Потому что, скорее всего, где-то вы что-то уже нафармили. Да, и не нужно уже бежать второй раз. Смотрим на крафт еще раз. Заходим сюда. Заходим вот сюда. И смотрим на резак. Батарея и титан. Всего лишь один титан нам нужен. Это вообще, вообще, ребят, мало. Так, открываем. Так у меня как раз один титан и есть, как будто, блин, специально лежал для этого крафта. И батарея. Так, откуда же мне вытащить батарею? Или может быть мы все-таки сделаем новую? Так, медяшечка, одна штучка. Давай сделаем новую, потому что у меня инструмента много сейчас стало. И у меня везде батарейки сейчас нужные. Ниоткуда не буду вытаскивать. Все, как говорится, в хозяйстве сгодится. Так, делаем батареечку одну и раз. И присматриваем уже, ребятки, все-таки крафт. А, резака. Где же нас, наш резак? О, наконец-то, ребят. Ну, в идеале, конечно же, к резаку для путешествия на Аврору сделать еще и пропульсионную пушку, чтобы отталкивать там недоброжелателей. Ну, я думаю, без этого можно справиться. Ну что ж, ребят, поздравьте меня. Я собрал практически все нужные а, инструменты для путешествие на аврору это у нас и ремонтный инструмент да это у нас и резачок все и, ребятки я полностью заряжен и готов Ну и конечно же будем строить базу Ну это, ребят, скорее всего после путешествия на Аврору Ну и на сегодня пока что, наверное, хватит Да, немножечко повыживали Немножечко подразвились Да, вы сами все прекрасное видели Зритель, что ты думаешь по поводу моего выживания в Субнатика? Не стесняйся, пиши, пожалуйста, в комментариях свое мнение на этот счет. Если у тебя есть какие-то советы, да, по выживанию То тоже не стесняйся, смелее э, Давай мне отдельные советы И я непременно на своих стримах буду использовать Именно твои советики Ну что ж, друзья